Религиозные догмы у здравого человека обычно вызывают больше вопросов, чем ответов. Привет, друзья! Если вы пришли уже на этот курс, то вы знаете, для чего вам это надо. Знаете, что такая часть нашего организма, как мозг и ум, также нуждаются в определенных инструкциях, в определенном руководстве по эксплуатации. И для того, чтобы грамотно управлять свою жизнью, выполнять свое предназначение и самое главное выполнять свое желание быть счастливым в этой жизни, для этого также вам пригодится вот эта часть тела, которую мы называем мозгом. Йога для ума, можно сказать, это основной метод ведической психологии. Давайте сразу определимся, что ведическая психология пользуется теми же методами, что и все остальные виды психологии, существующих в современном обществе. И тем, кто изучает психологию, разные ее современные направления, становятся понятным, что разница в названиях все равно сводится к одним и тем же видам техник – работы человека над собой. Кроме того, эти принципы описываются в любых священных писаниях, в том числе и в йоге. Но почему имеет смысл выбирать именно йогу для ума или ведическую психологию? Дело в том, что ведическая психология, использующая все те же подходы, все-таки отличается от всех остальных психологий своей изначальной точкой восприятия себя. Вся работа над собой – Происходит с позиции высшего наблюдателя, позиции души, так сказать. В то время как остальные виды психологии работают с эго-личностью в основном. В воспитании вот этой вот эго-личности, которая хочет себя изменить. Ну, или изучить, возможно, кто-то хочет. А ведь изначально слово «психология» переводится как «изучение души». Основа подхода ведической психологии заключается в том, что каждый человек прежде всего должен научиться ощущать себя именно душой, высшим Я, а не организмом, вот этим вот тело, ум, эго, личность. И здесь можно обойтись без религиозности. Хоть ведическая психология использует такие понятия, как Бог и Божественный, но только с точки зрения обозначения. Этим словом можно определить общее представление людей об источнике себя, этого мира и любых представлений о законах природы и вселенной. Йога для ума не против конкретно слова «Бог», но она разъясняет, что вот это вот понятие «Бога» в умах людей на самом деле сильно искажено и обусловлено шаблонами, в то время как ведическая психология говорит о том, что личность каждого человека неотделима от высшего. Душа неотделима от источника, которым она на самом деле и является. И по сути душа даже неразделима на отдельные души людей, обладающих индивидуальным сознанием и представлением о себе, как об отдельной личности. Душа — это и есть Бог, который проникает в каждое живое существо, проникает даже в предметы. Душа или Высшая так или иначе проявляется в каждой эго-личности в виде совести, стремления к состраданию, доброте, любви и прочим интуитивным вот таким благостным качествам. Йога для ума учит понимать, что мы не являемся этим существом с руками, ногами, головой, мыслями, эмоциями. Даже ум и окутывающая его эго-личность являются лишь тем мультфильмом, который прокручивается на фоне индивидуального сознания человеческого существа. Но душа вряд ли о нем задумывается. Она вдыхает жизнь в личность но только с точки зрения этой Личности. Поэтому, чтобы было проще для понимания, можно рассматривать Высшее Я, как поток сознания Души, дающий жизнь существам. Бог, Душа или Высшее Я, по сути, нет разницы, как называть это. Но на заре человечества, чтобы еще больше всего упростить, донести законы мироздания, присутствующие в высшем сознании, до отдельных личностей, люди создали себе понятие Бога. Они даже придумали, как он выглядит, в основном по своему образу и подобию. Еще они отделили Бога от себя, что впоследствии привело человечество к страданиям и нужде в психологах. Психологи, в свою очередь, опять отделили психологию от изучения души и сделали наукой тренировки эго-личности. Каждая эго-личность может осознать, что ни тело, ни ум не является тем «Я», которым она может себя считать. Простейшее доказательство этому то, что мы можем наблюдать за тем, как меняется вот это тело, стареет, например. Можем наблюдать за тем, как меняются привычки ума, сознания, мироощущения. Привычки эго меняются труднее всего, но мы тоже можем за этим наблюдать. Так почему же мы должны считать себя этими? Это то же самое, что говорит «я рука» или «я голова», «я ум» или «я мой гнев», например. Мы – душа, которая пронизывает наше сознание которая делает тело живым, а ум чувствующим. Но мы лишь проникаем сквозь все эти части человеческой личности. Мы проникаем во всех остальных существ и предметы, попадающие в поле нашего сознания и образующими этот видимый мир. Но мы им не являемся, этим миром. Но мы его создаем. Сказать еще проще – высшая я решила придумать для себя развлечения и создала мир разделенный на миллиарды существ разных уровней сознания причем не факт что человек отделивший себя от природы и бога находится на высшем уровне сознания животные например им не к чему выдумывать себе богов и пользоваться услугами психологов и, возможно, все они даже не сомневаются, что являются единым Высшим. Что же уж говорить о растениях, которые наслаждаются бытием в полной мере, спокойно отдают себя на съедение человеческим телам, без боли приносят пользу. И как бы человеческое эго не превозносило себя над уровнем животных и растений, которые не нуждаются в эго вообще. Животные, например, не знают, что такое страх смерти. Тут необходимо согласиться с тем, что существо, осознающее себя в вечном, не грозит страх смерти. Если сказать совсем уж просто, необходимо придумать для себя концепцию высшего Я. В некоторых псевдорациональных умах это будет произвести гораздо легче осознать вот такую, что это единственная более-менее логичная концепция, которая уничтожает все остальные концепции. Ведь религиозные догмы у здравого человека обычно вызывают больше вопросов, чем ответов. Можно просто использовать техники, которые изобрели мудрецы давным-давно, использовать основной метод йоги для ума как самоисцеление. Этот метод является настоящим путем к спокойствию и умиротворению, соответственно, к здоровью во всех сферах жизни. Итак, вернемся теперь снова к нашему Высшему Я, создавшему все эти вселенные с этими существами, в виде которых мы себя и воображаем живущими. По сценарию Высшего эти миры и все, что в них происходит, направлены на обучение вот этих многочисленных существ. Целью этого обучения является осознание того, что все эти существа являются высшим. Методом этого обучения для людей служит в основном страдание. То есть эта жизнь по сути своей – страдания. Единственное, для того, чтобы страдание осуществлялось и служило уроком, также даются и радости, и ощущения счастья для контраста. В каждом человеке заложено подсознательное стремление к счастью. Это как раз то, что наряду, например, с совестью исходит из истинной души. Но единственным настоящим счастьем является осознание себя душой или выше. И не факт, что животные себя им не осознают, не говоря уже о растениях. Как бы ни протестовало человеческое эго, но жизнь любого человека, честно говоря, это всегда полная задница. Что касается психического состояния, что бы там люди себе не выдумывали, в ментальном плане это жизнь, это испытание. И пока человек осознает себя вот этой эго-личностью, умом или телом, это будет лишь череда взлетов и падений, мгновенных радостей и долгой боли. Пусть не в материальном плане, пусть в психологическом. У кого-то в большей мере, у кого-то в меньшей. И это будут страдания длиной в ничего не значащую для высшего Я обычную, ну или может не совсем обычную, человеческую жизнь. Вот именно степень, большего или меньшего счастья в этой жизни и определяется степенью осознания себя душой. Чем ближе человек к пониманию того, что он является неразделимым высшим Я, тем счастливее его существование как личности. Поэтому основной подход ведической психологии это управление вот этой личностью не с точки зрения ума или эго, а с точки зрения высшего, души или Бога. И только такой подход позволяет каждому действительно глубоко работать над собой, не нуждаясь в услугах психологов и каких-нибудь там мозгоправов. Если кому-то больше нравится концепция Бога, управляющего вашей жизнью, чтобы было на кого уповать и кому предъявлять претензии, пожалуйста, это, кстати, не противоречит ведической психологии. И вы можете также применять йогу для ума, использовать те же самые техники. Самые продвинутые психологи обещают изменить вашу личность, сделать вас полностью счастливым и успешным человеком, пророчат богатство, процветание, идеальные отношения. Но скажите мне, кому из них это удалось? Все радостные отзывы, которые они старательно собирают, рекламируя себя, являются лишь временной эго эгоэйфорией, которая закономерно наступает после эффективного мотивационного тренинга. Можно наблюдать на самом деле армии несчастных людей, подсаживающихся на такие тренинги. Ну что ж, хорошее поле деятельности для психологов, им тоже надо что-то кушать. Йога для ума предлагает совершенно иной уровень решения проблем. Она предлагает способы научиться самим справляться со своими проблемами. Она полностью меняет представление человека о себе и своих неприятностях, перемещает сознание Личности в то место, откуда эти проблемы решаются гораздо проще и быстрее. А часто бывает, что они просто отпадают. Сам вопрос отпадает, существование проблемы. На самом деле у всех всегда есть проблемы. И у богатых, и у бедных, и у красивых, и у неукрасивых, и у худых, и у толстых, у успешных. Проблемы и неприятности были, есть и будут. Это жизнь, это обучение существует для того, чтобы человеческие существа развивались, познавали себя через страдания. Поэтому избежать их невозможно. Но йога для ума выносит вас на совершенно другой уровень, на тот единственный уровень, где не действуют эти страдания. Вы окажетесь за пределами той личности, у которой могут быть неприятности. Только на этом уровне существует настоящее счастье.